Всем привет! Скоро новогодние праздники и всех каждый год волнует один и тот же вопрос. Особенно тех, кто будет отмечать его дома. Что приготовить? Как приготовить? Какое разнообразие блюд сделать? И Главное, чтобы это все было красиво и как можно богаче. Правильно? Я хочу порекомендовать вам это не реклама, это моя рекомендация. Хочу порекомендовать вам в выборе красной икры на эти новогодние праздники. И, наверное, касается это больше жителей Украины, потому что, ну, как минимум в такой упаковке купить можно только у нас. Вот ваша икра. Написано икра форели. С обратной стороны написано икра лососевая. В скобках форели охлажденная. Производство Дании. Продается она в АТБ. В других магазинах я не видел. Это, по-моему, их приватная э, частная линия. Э, для себя только готовят, для своих магазинов. Кто-то скажет, да ну фигня с форели, с лосося икра лучше. Может быть, я не спец. Я не разбираюсь в количестве белков. Я не определяю ее по плотности. Для меня она, ну, конечно, вкусовые качества обязательны, а, и чтобы она была красивой. Почему именно эта икра? Я вам сейчас попытаюсь объяснить. Во-первых, у нее достаточно надежная упаковка, она не уступает упаковке в банках, защищена защита самой упаковки и внутри она еще дополнительно э, запакована пленкой второй момент что мне нравится у нее достаточно короткий срок реализации 23 11 она произведена и 20 этого года сегодня 6 декабря и 21 года ее крайний срок реализации что тоже мне кажется, является показателем. Икра очень красивая. И сейчас я вам покажу, почему я выбираю именно эту икру, а не икру в банке. Потому что, смотрите, она без жидкости, без масла. В банках, ну я не знаю, мне такие банки не попадались, где икра э -э вот такая чистая. Она плавает в банках. А здесь... 100 грамм натурального, чистого продукта. Мне кажется, это очень сильный показатель. При ее ценовой категории 100 грамм стоит там, 149 гривен. Банки смотрел сегодня 120 граммовая в основном развеска. Цены до 200 гривен. Ребят, ну это крутая икра.